Здравствуйте! У многих огородников стоит вопрос, как поднять участок на заболоченной или местности, где близко грунтовые воды. В этом видео я постараюсь показать, как можно сделать высокие грядки из шифера своими руками для посадки на них овощных культур. Для этого необходимо нарезать шифер. Шифер я беру волнистый. Вот такой шифер я беру. Сейчас посмотрим, какие волны. Вот, вот так порезал я полоски. Порезал на одинаковые пропорции, сколько будет на поверхности выступать шифер, столько и в землю. Если высота грядки будет 15 см, то в землю закапываем не меньше, тоже 15 см. Тогда устойчивость шифера будет надежнее. Вот на такие полоски нарезал шифер на 30-33 см. 15-16 см на поверхности будет, а остальное будет закапываться в землю. Шифер нарезал на необходимый размер по высоте грядок. Если у нас короткие грядки, то берем правило или ровную рейку. А если грядки большие, то необходимо выравнивать стороны шифера по натяжению нитки по всей длине грядки а мои грядки небольшие, то я беру провило и ложу его на землю в месте, где должен закапываться шифер по размеру грядки. Лопатой отписываю прямую вдоль провила и выкапываю траншейку глубиной по размеру шифера закапываемого в землю. Теперь можно приступать к установке стены грядки из шифера, ранее нарезанного по размеру. Беру полоски нарезанного шифера и приступаю к установке его в ранее выкопанную траншейку. Так как у меня одна сторона сделана, то продолжаю заводить угол. На угол подбираем шифер по волне, чтобы угол был ровный. Поставили шифер, берем вот такую деревянную рейку и ложим ее на шифер и будем стучать по ней для усадки шифера по уровню высоты необходимой грядки. Посадили. И теперь проверяем по уровню. А если натянута нить, то по ней. Ровно. Теперь ложим другой шифер, подгоняя волны с предыдущим. И также осаживаем его до необходимого размера по горизонтали, проверяя уровни или по натяжению нитки. Аналогично этой установке шифера проделываем так по всему периметру грядки. Равняем поверхности шифера с помощью провила или натянутой нитки. После выравнивания шифера по всем необходимым поверхностям будем приступать к засыпке траншеи с землей. Берем землю и засыпаем траншею вдоль грядки, выложенной из шифера. Теперь ее необходимо утрамбовать трамбовкой из подручного материала. У меня это деревянная палка. Итак, по всему периметру нашей грядки и шифера проделываем эту работу. Завершая работу по устройству высоких грядок и шифера, выравниваем последний шифер по высоте двух сторон грядки. Таким образом, грядки и шифера своими руками сделаны. Теперь предстоит их засыпать землей. Наши грядки из шифера доверху засыпаем землей и теперь выравниваем ее доской или другим ровным предметом по верхним краям шиферной грядки. Выровняли поверхность земли на наших сделанных грядках из шифера. Все, наши высокие грядки из шифера готовы к применению их в использовании под посадку любых овощных культур. С вами был канал Делаем Сами. Надеюсь, это видео было полезным. Теперь у кого стоял вопрос, как сделать грядки своими руками, просмотрел это видео, и сам сможет их сделать. Кто желает получать известие о добавленных мною новых интересных и полезных видео, то подписываемся на мой канал. Всем желаю богатых урожаев и удачи в исполнении полезных своих желаний. До свидания.